Перевод с карты на карту PaySend. Комиссия 49 рублей вне зависимости от суммы перевода. Максимальная сумма перевода без предоставления дополнительных документов 36,5 тысяч рублей. Перевод с карты на карту через банковский сайт. Комиссия составляет 2% плюс 40 рублей или 1,3 доллара или 1 евро. Максимальная сумма одного перевода 100 тысяч рублей. Максимум 1,5 миллиона рублей в месяц с одной карты. Перевод с карты на карту является наиболее быстрым, безопасным и недорогим способом перевода денег. Основными преимуществами этого способа является то, что деньги можно отправить онлайн. Для этого нужно знать лишь номер карточки, также скорость перевода и его безопасность. Из недостатков стоит отметить, это необходимость наличия карт, которые поддерживают 3D Secure, также ограничения по суммам перевода и э, дополнительные расходы на обналичивание и конвертацию денег. Международные системы денежных переводов. Комиссия составляет 100 рублей при сумме перевода от 100 до 10 тысяч рублей и 1% от суммы перевода при переводе от 10 тысяч рублей. Максимальная сумма одного перевода 100 тысяч рублей. На более популярными системами денежных переводов являются Western Union и MoneyGram. Преимущества таких переводов это скорость и безопасность. Из недостатков стоит отметить необходимость наличие карты или счета в банке, ограничения по суммам переводам и также это дополнительные расходы на конвертацию и снятие денег. Перевод со счета на счет с помощью системы SWIFT. Комиссия составляет в рублях 2%, минимум 50 рублей, максимум 1500 рублей. В долларах США 1%, минимум 15 долларов, максимум 200 долларов. При сумме более 5000 долларов США могут потребоваться документы, подтверждающие происхождение средств. Отправка денег с помощью SWIFT-перевода является, наверное, наиболее сложным. Ведь кроме того, что нужно иметь обоим счета в банке, нужно заполнить анкету и знать много реквизитов, таких как номер счета получателя, код банка, реквизиты банка-корреспондента и другие. Почта России почтовый перевод. При переводе до 1 тысячи рублей комиссия составит 40 рублей плюс 5% от суммы перевода. При переводе от 1 до 5 тысяч рублей комиссия составит 55 рублей плюс 3,5% от суммы. При переводе от 5 до 20 тысяч рублей комиссия составит 120 рублей плюс 2 и 1% от суммы перевода. При переводе от 20 до 300 тысяч рублей комиссия составит 260 рублей плюс 1,5% от суммы перевода. Максимальная сумма 3000 тысячи долларов США. Преимуществами почтового перевода является то, что нет необходимости иметь счета в банке. Кроме этого можно отправить даже в отдаленные пункты, где нет финансовых организаций. Но есть недостатки. Такой перевод достаточно дорогой, э, стоимость составит несколько процентов и он э, пройдет в течение нескольких дней. Перевод через биржу криптовалют. Комиссия зависит от курса. Переводы без ограничений подходят для разовых платежей. В последнее время все более популярным становится торговля криптовалютами. Использовать ее можно и для денежного перевода. Так вы можете купить криптовалюту за рубли, а вывести ее в Украину в гривны. Если курс криптовалюты будет расти, вы получите даже доход но если наоборот, вы будете в минусе.